Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала. Сегодня я подведу краткие итоги работы сентября компании «Стройгарант Анапа». Весь сентябрь компания продолжала строить и сдавать дома. Еще несколько семей стали счастливыми обладателями недвижимости на юге россии В сентябре строители Стройгарант Напа получили сертификат мастерства компании Баумит. Высокое качество декоративной штукатурки Баумит плюс профессионализм строителей гарантия прекрасного внешнего вида дома на долгие годы. Учитывая летний опыт, компания также вышла на качественно новый уровень в строительстве и гидроизоляции подвалов. Накрывшие Кубань аномальными грозами летние катаклизмы остались позади, жизнь вернулась в привычное русло, восстановился спрос на загородную недвижимость. Наша компания предвидела такой сценарий, поэтому были закуплены большие объемы стройматериалов и дополнительная строительная техника, погрузчики и трактора. Это позволило к концу месяца выйти с интересным предложением к нашим уважаемым покупателям. В свободной продаже появились почти два десятка готовых домов площадью от 60 до 130 квадратных метров. Если вы планируете переехать на Кубань, где мягкий климат, море и свежий воздух, воспользуйтесь этим предложением, возьмите качественный готовый дом компании «Строй Грант Анапа». Вы узнали об основных событиях сентября в компании «Строй Грант Анапа». Подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, ставьте лайки, звоните на телефон бесплатной горячей линии, оставляйте заявки на сайте, если вы решили стать владельцем собственного дома на юге нашей страны. Всего доброго!